Так, уважаемые граждане, подходим, чтобы кто ближе, да? Правильно, давай, глушинка тоже. Покомпактнее, забирай. Ну Городка и города Мята. Сегодня мы в очередной раз собрались, чтобы высказать свое мнение, гражданскую позицию в защиту леса Машгородка. По большому счету, за что мы боремся? Мы боремся за свое здоровье. Потому что вот этот лес, это единственное осталось, что будет нас защищать от тех вредных производств, которые будут расположены от ГЦ и до объездной дороги. Вот если мы этот лес не отстоим, значит мы всей этой гарью и будем дышать. Вот этот лес в округе, вот здесь вот три детских садика, школа, школа искусств, стадион школьный, на котором занимаются вечером и взрослые, этот, если этот лес убрать то все, что будет в той промышленной зоне, а сейчас автомобильное производство там уже есть, производство пластмасс намечается, литейное производство лидированных сталей тоже намечается, и газа там с покраской, со сваркой, со сынковкой тоже уже, собственно, там по факту есть. Поэтому вот вся эта гарь пойдет на нас, и все это осядет в легких. Надо думать о здоровье своем и о здоровье наших детей. Вот сейчас мы сначала есть предложение зачитать резолюцию митинга, чтобы можно было ее подписывать, а потом я дам слово желающим выступить. Так, резолюцию митинга зачитает депутат нашего шестого округа Константин Васильевич Башлыков. Коротко. Жители, мы, жители города Миаса протестуем против уничтожения секторно-защитной зоны, являющейся фильтром от вредных выбросов и отходов предприятий ТСНВЗ, Урал Спестра, нас и строящихся производств. Ну, собственно говоря, это сейчас сказал Сергей, я перейду дальше. А, здесь множество детских учреждений. В апреле 2012 года уничтожено 3 гектара леса по строительству карусели. Администрации, частью депутатов, предпринимательским сообществом настойчиво продавливается уплотненная застройка жилой зоны, городских помещений, игнорируя протестовителей на митингах, пикетах и общественных слушаниях, и письменных обращений. Федеральные органы государственной власти, органы Совета Федерации, органы местного самоуправления несут ответственность за обеспечение благоприятной окружающей среды, экологической безопасности на соответствующей территории. Обязательность оценки намечаемого воздействия на окружающую среду при принятии решений об осуществлении экономической и иной деятельности. Это утверждено правительством в основе государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. На общественных служениях 19 июля был откро... 12 года был отклонен представленный администрацией проект планировки микрорайона К с застройкой четырех десятиэтажных шестиподъездных домов. На земельном участке занятом лесом около трех гектаров. Жители согласовали только один из этих четырех домов на редкорессии, не затрагивая громку лесного массива. А, где, а, место под строительство уже вырублено на редкорессии. 22-го были еще одни общественные слушания по микрорайону где представителям администрации был представлен проект а, Санглоб на земельном участке площадью двух, около двух гектаров. Участники проголосовали против проявляющего большинства. На этих же слушаниях мною э, этим третьим вопросом проект о переводе земельного участка в лесном массиве в общей площадью около 7,5 гектаров в зону городских лесов, где строительство запрещено. Зона А3-1. А также двух земельных участков по просьбе жителей около октября 65, в зону А3-2, это скверы, и около Жуковского-2. Это вот где мы сейчас стоим, чтобы оставить его сквером, чтобы уберечь от застройки и не превращать здесь его во второй рынок массой киосков. А, дальше. Сегодня вновь нависла угроза уничтожения городского леса, который является фильтром между промышленной зоной и жилой застройкой юга Машгородка. Выдвигаем следующее требование. Внести изменения в генеральный план микрорайона к... Согласованием одного только дома, который сейчас уже начинает строиться. Не затрагивая кромку основного лесного массива. Второе. Отменить постановление главе администрации 59.42 от 10 сентября о застройке трех многоквартирных домов. Сейчас, после визита к, главе, к исполняющей обязанности главе администрации Гродковой Ольги Николаевне она приостановила это постановление. Но мы вот на митинге хотим, чтобы это представление было отменено. Следующее. Не продлевать аренду не допустить переуступку земельного участка 53. Под строительство складов площадью около 2 гектаров. Четвертое. Не продлевать аренду не допустить переуступку земельного участка 54. Под Центр народной медицины площадью 2,4 гектара. Это все участки сейчас заняты лесом. Э, Исключительство на застройки микрорайона К, застройка указанных сооружений, общей площадью 7,5 гектаров, занятые лесом. Шестое. Придать этим земельным участкам площадью 7,5 гектаров статус городских лесов А-3.1. Схема прилагается. Желающие ознакомиться со схемой я покажу, она у меня в пакете. Сейчас этот проект решения на депутатскую сессию представлен и э, проходит работа в комиссиях по закону. Участком. Один, вот где мы стоим, Жуковского 2, и второй на октября 65. По обращениям жителей, у меня есть письменные заявления жителей на собрание участников домов. Вот. Значит, данную резолюцию отправляем исполняющими обязанности главы администрации Третьякова Станислава Валерьевича сегодняшнего дня у нас исполняют обязанности Мясского городского округа, главе Мяского городского округа Войнову и губернатору Юрьевичу, президенту Российской Федерации Путину. Вот. Если коротко, то все, значит, борьба ведется уже год нами. И борьба ведется на законодательном уровне. И слава Богу, потому что если мы проиграем войну на законодательном уровне, за леса, то потом придется уже никуда не деться, и как в Шлатоусте, когда уже все законодательно оформлено, а, там уже идут продозеры и начинается вырубка. Сейчас люди протестуют. Мы перехватили это на более раннем этапе и, слава богу, никому не надо выходить там против вырубки и протестовать. Сейчас мы имеем возможность заранее, цивилизованно выразить свое мнение для того, чтобы депутатский корпус принял соответственное решение, учтя мнение жителей Машгородка.